Так, все, запись пошла. Ну что, я всех поздравляю с новым каталогом. Сначала нового каталога номер 9. Это такой у нас каталог, самый-самый центральный, да, летний. И так как у нас сегодня тема рекрутирования ВКонтакте и личный бренд, мы, конечно, об этом поговорим сегодня, да, но я начать хотела немножечко с другого. Именно вот с началом каталога хотела вас поздравить. Напишите, пожалуйста, плюсики в чате, кто вчера смотрел, точнее позавчера смотрел трансляцию Мегафорума. Как вам вообще впечатление? На Ютубе была прямая трансляция самого масштабного события, которое проходит раз в году в Москве. В этот раз оно было в ДНХ. Было 5000 человек, и плюс еще несколько тысяч человек присутствовали онлайн. То есть было ограниченное количество билетов в этот раз, потому что очень много новых званий в этом году, и просто на всех не хватало мест. Не все, просто смогли поехать не все, даже те, кто хотели. Было классно действительно, да. Я сидела, смотрела тоже на большом экране, подключила компьютер к телевизору, и как будто бы была тоже там. А, вообще, конечно, компания сейчас как никогда сильна, даже несмотря на то, что сейчас кризис, и как раз-таки в кризис, а, наверное, вы знаете, но если не знаете, я скажу, да, в кризис всегда процветают сетевые компании. И сейчас у нас с вами лето, а, такая пора, когда у кого-то картошка, да, огороды, <laughs> у кого-то отпуска, моря, отдых, а, но... Если вы хотите действительно построить серьезный бизнес вместе с компанией Арифлейм, то лето – это самая жаркая пора для рекрутинга. Именно летом нельзя упускать эту возможность, потому что даже некоторые консультанты, очень много консультантов тоже уезжают на моря, тоже идут на огороды, да, и, можно так сказать, у нас конкуренция становится меньше, да, то есть у нас больше людей в нашем распоряжении, которых мы можем рекрутировать свой бизнес. Поэтому летом отдыхать Нужно, но нельзя, можно так сказать, да? То есть нужно находить обязательно время летом, чтобы порекрутировать, потому что, как говорится у нас в Reflame, что летом посадишь, что осенью пожнешь. Вот, Поэтому останавливаться ни в коем случае летом нельзя, нужно работать вообще с ускоренным, в ускоренном темпе, с усиленными усилиями, да, так сказать. Вот, ну и начать хотела я смотреть, с чего, да? Во-первых, хочу вас еще раз поздравить с началом каталога номер 9. Он идет под девизом «Ваулет», там скидки от 60% практически на все продукты. Я уже заказ сделала. Напишите, кто в этом каталоге уже оформил свой заказик, на сколько баллов у вас получилось. Я свой заказ вам тоже покажу сегодня. И хочу просто перед тем, как мы приступим к нашей теме, да, напомнить вам об акциях, которые... Сейчас действует в компании в этом каталоге и об акциях, которые действуют от нашей структуры, то есть которых вы не найдете на сайте «Арифлейм». Это не от компании, а именно от нашей команды «Энергия роста». Итак, первая акция – это «Цены в отпуске». Она будет действовать три каталога, но это не значит, что нам три каталога надо будет выполнять условия, только в четвертом получать какие-то бонусы, да, как у нас иногда бывает. Это значит, что каждый каталог мы будем размещать заказы на 50 баллов, и по итогам каждого каталога можно заказывать себе один из представленных наборов либо продуктов по специальной суперцене. Вот посмотрите, в этом каталоге, в девятом, да, если мы делаем заказ от 50 баллов, то мы можем один из этих наборов, из шести наборов да, представленных, можем заказать себе. Цены классные. Вот, например, мне понравился набор с тушью нашей, да, The One 5 в одном плюс тени всего 262 рубля, когда у нас одна тушь со скидкой стоит около 380 рублей, да. Ну, я лично этот набор себе присмотрела. А, то есть, смотрите, вот в девятом каталоге делаем заказ на 50 баллов, в десятом каталоге мы выписываем один из этих наборов. Потом в 10 каталоге делаем заказ на 50 баллов и более, да, в одиннадцатом каталоге выписываем уже, там будут новые списки продуктов и наборов. И в одиннадцатом каталоге тоже делаем заказ на 50 баллов и более, и будут еще новые списки продуктов по специальным ценам, которые можно купить. Напишите, пожалуйста, в чате, это акция понятного. Я уже в эту акцию вступила, потому что заказ разместила на 150 баллов пока что у меня. Обычно я делаю на 200 баллов заказ, но я буду еще заказывать из премьер-клуба, поэтому... Пока у меня 151 балл, по-моему, получился. На один регистрационный номер можно заказать один набор. То есть даже если у вас 150 баллов, вы можете заказать один набор только. Понятно, да? А еще одна акция, которая уже идет от нашей компании, о, от нашей структуры, да, от нашей команды «Энергия роста». Это «Денежная лотерея». Вообще классная, мне она очень нравится – и звучит он следующим образом. оформляйте заказы и участвуйте в розыгрыше денежных... Не призов, да, в розыгрыше денег. <смотра> Смотрите, какие условия. Если вы оформляете заказ на любое количество баллов до 100, да, то вы участвуете в розыгрыше 100 рублей. Если вы оформляете заказы от 100 баллов и более, то вы участвуете в розыгрыше 500 рублей. Если вы размещаете заказы на 200 баллов, то вы участвуете в розыгрыше 1000 рублей. Если оформляете заказы на 500 баллов, в розыгрыше 2000 рублей участвуете. И если оформляете заказы на 1000 баллов, участвуете в розыгрыше 3000 рублей. Естественно, здесь учитываются только личные баллы, не групповые. Да? Это дополнительные, это по итогам 9 дев... каталога, каталога, да? Таня спрашивает, это дополнительные... Деньги на ваш регистрационный номер, которыми вы можете воспользоваться, когда будете оформлять заказ уже в десятом каталоге, получается. Классно, да, нравится? Я вам сейчас еще покажу видеоролик по этой акции, который вы можете потом пускать на свои странички, показывать своим новичкам, а также даже с этим роликом... В принципе, рекрутировать можно. Посмотрите его сейчас внимательно и, пожалуйста, напишите в комментариях, будет ли вам его видно. Хорошо? Давайте связь еще раз проверим. Я появилась у вас? Ролик, естественно, скинем, да, вы сможете им пользоваться по вашему усмотрению. Отлично, раз связь есть, продолжаем. Это еще не все, это новая акция, да, и я просто вам хочу напомнить еще про те акции, которые у нас еще действуют с прошлых каталогов, но может быть кто-то только присоединяется, поэтому... В этом каталоге номер 9 тоже можно присоединиться к нашему марафону здоровья. И с момента присоединения для вас он действует 4 каталожных периода. В этой акции участвуют ваши баллы за продукцию Wellness. То есть не все ваши баллы да, личные, а именно баллы продукты, за продукты Wellness. То есть, если вы заказываете, например, витамины, коктейли, супы, да, от 49 баллов продукты именно Wellness, то эти баллы суммируются, и потом вычисляется средний ваш заказ по продукции Wellness за все четыре периода каталога вот этих, да, и по итогам, сколько у вас получается баллов в среднем, да, по продукции Wellness, вы участвуете в розыгрыше либо продуктов Wellness, либо тренажера, либо того и другого. И... Ну, мне самой охота такой тренажер, честно говоря. <с> Когда я его увидела, я прям думаю, э, ждать розыгрыша, не ждать или просто сходить и купить себе тоже. Такой действительно классный, такой компактный тренажер, который можно поставить у себя дома, да, там, у кого есть балкон на балконе. И, э, хотела сказать, крутить педали, да, ну просто вот ходи себе в э, удовольствие. А, присоединяемся да, к нашему марафону. Ну и... Теперь уже хочу показать вам свой заказик, просто для того, чтобы вы понимали, да, что вообще вот это действительно выгодно, да, мы сейчас с вами будем говорить про рекрутинг, и людей мы приглашаем в наш проект поменять обычный магазин на рифы, да. И вот когда я делала заказ вчера, <laughs> я просто сидела и удивлялась, да. Вообще, такие цены сейчас где можно найти? Ни в одном магазине, даже самом дешевом, да, вы не найдете вот такие вот цены. Гель для душа 68 рублей. Но ну, это вообще, это не считая еще нашу скидку, кто делает 150 баллов и более. Да? Зубная паста 71 рубль. Да Я вот сюда забыла включить, не включила фотографии, которые с обычного магазина, где зубная паста колгейт стоит 139 рублей, то по акции, по, по желтому ценнику, шампунь для волос стоит 219 рублей, да? а, а у нас вот такие вот цены, 68 рублей, 71 рубль, да? почти больше 100 рублей продуктов нету, да, в моем заказе, ну, витамины я не считаю. В итоге у меня получился заказ на 5626 рублей, да, со скидкой Минус 20% от цены каталога. И еще плюс моя скидка э, за то, что я не просто пользуюсь продукцией Reflame, но еще и приглашаю других людей делать то же самое. да? То есть моя объемная скидка составила 3418 рублей. То есть это именно на этот заказ. У меня еще скидка осталась, которую я воспользуюсь, когда буду следующий заказ делать. И в итоге за заказ стоимостью 5500 а по каталогу это 7 с лишним тысяч, да, я заплачу всего 2 200. Классно, да? Во-первых, у меня вопрос был, такие цены вообще сейчас в магазинах есть? И второй вопрос у меня был, а такие скидки вообще в каких магазинах есть? Ни в одном магазине, да, нет таких скидок. Вот все дисконтные карты, которые у нас сами лежат в кошельках, да, там скидка по дисконтной карте не более 10%. И то это накопительная чаще всего скидка, да, поэтому... Сейчас мы будем с вами, с вами говорить про рекрутинг, и вот это вот, ну, просто такой аргумент огромный в нашу пользу, да, что действительно это очень выгодное предложение, которое, ну, от которого просто грех отказываться. Да, ведь? Ну и давайте теперь приступим к самой теме к нашей сегодняшней, да, рекрутирование ВКонтакте. ВКонтакте. Личный бренд. То есть сегодня эта тема будет две, эти темы будут взаимосвязаны, потому как, наверное, вы сейчас видите такую тенденцию, что, в принципе, наш рекрутинг сводится к тому, чтобы делать не просто автоматические действия какие-то каждый день, да, но и развивать свой личный бренд. Сейчас люди очень много идут на человека именно, да, а не просто на предложение о заработке. То есть люди сейчас уже, в принципе, многие не по одному разу получали такие предложения, которые мы с вами предлагаем, да, и поэтому они уже начинают выбирать, с кем сотрудничать, да. И чтобы люди выбирали вас, необходимо развивать личный бренд. Ну, для начала я хочу вам просто, я не буду сегодня говорить о том, как создать страничку ВКонтакте, как ее оформить. Да? Ну, маленько затрону, конечно, эту тему. Ну, по шагам прям не буду расписывать, потому что это, ну, первый класс, да. Кто не умеет этого делать, вам спонсор, я думаю, поможет. То есть зарегистрироваться ВКонтакте ⁇ это дело одной минуты. Единственное, чтобы вас ничего не отвлекало от работы, вам нужно сделать некоторые настройки, перейти во вкладку ⁇ Мои настройки ⁇ Правда, сейчас маленький контакт обновился. Но все равно вы эту кнопочку «Мои настройки» найдете. И вам нужно перейти во вкладку «Приватность» и отметить такие пункты. Кто хочет оставлять записи на моей странице, только друзья. То есть, чтобы никто, кроме вас и ваших друзей, не могли писать на вашей страничке. Но если вы не хотите, чтобы ваши друзья тоже ничего оставляли, не оставляли на вашей страничке, то там выбирайте только «Я». И... Чтобы вас никто не отвлекал, не приглашал в сообщество, не приглашал в приложение, в игры всякие, да, вы просто вот три последние строчки отмечаете, чтобы никто не мог этого делать. Чтобы всякие оповещения вам не приходили, что один приглашает играть, другой приглашает в группу вступить, да, чтобы вас от работы ничего не отвлекал. Такие настройки производим и потом наполняем свою страничку, оформляем ее правильным образом. Вот это уже касается именно развития вашего личного бренда. Для этого вы должны быть презентабельны. Да? Не так, что вы где-то там фотография у вас личная, аватарка, самое главное, да, большая, где-то вы там на море, вдалеке, загораете на пляжу, да, чтобы таких фотографий у вас не было. Люди вас должны знать в лицо, вас должно быть хорошо видно, это должна быть четкая фотография, я имею в виду аватарку, да, то есть в интернете встречают по фотографии, как говорится, в жизни встречают по одежке, провожают по уму, да, в интернете по аватарке встречают. И на это сделайте прям вот такой вот самый главный четкий акцент, да? чтобы у вас ваша фотография была презентабельна. Если у вас таких фотографий нет, что посоветую, сходите в студию, да, сейчас практически в каждом городе есть фотостудии, если у вас нет возможности такой пофотографироваться одному, да, то есть, ну, там, сейчас услуги фотографа стоят около 1000 рублей, плюс еще аренда студии, да, не у всех есть такая возможность, я это понимаю, вы можете предложить своим друзьям организовать фотосессию, да, совместную, сложиться, скинуться на услуги фотографа и фотостудии, и фотографироваться с друзьями и сделать еще пару фотографий для своего личного бренда, для своей странички, просто в деловом стиле, или такую портретную фотографию. Да? Я думаю, ни один фотограф вам не откажет. В принципе, ему без разницы, как вас сфотографировать, правильно? А, либо просто, ну, может быть, вы давно мечтали сделать фотосессию семейную какую-то, да. Вы идете со своей семьей, все вместе фотографируетесь, и в какой-то момент вы просто переодеваетесь в деловой костюм или там просто белую рубашечку, да, или в платье какое-то или если у мужчина мужчина, пиджачок, да, костюмчик, и делать одну-две такие вот хорошие фотографии именно для работы. То есть это не проблема, захочешь – сделаешь, как говорится, да, не захочешь – найдешь причину, чтобы не сделать. Вот это очень важно. Если у вас уже есть фотографии такие, на которых вас хорошо видно, где вы хорошо получились, где качественные фотографии действительно, да, где четкая фотография, то, пожалуйста, устанавливайте такое. Загружайте в альпом несколько фотографий, опять же, хорошего качества, чтобы это были действительно презентабельные фотографии, да, не так, что какие-то мутные или где-то там на природе, где кто-то в купальниках бегает, да, такого не должно быть на ваших фотографиях, потому что вы будете людей приглашать на бизнес, не просто на работу, да, а на бизнес, и вы должны вызывать определенные эмоции у человека. Ну и вот третья стрелочка да, вниз – это ваша стена, которую вы будете наполнять впоследствии. Чем наполнять? Да, сейчас скажу. Чем наполнять страничку? Опять же, когда вы будете наполнять свою страничку, думайте о том, что тем самым вы развиваете свой личный бренд. А вообще, что такое для вас личный бренд? Напишите в чате, что вы понимаете под личным брендом. Пока вы пишете, да, я маленечко свое видение скажу. Да. Личный бренд – это когда вас узнают и вас выбирают среди других людей. Да, когда за вами следят в интернете, да, в вот, интернете. Ну, в данном случае мы говорим в интернете, когда а, люди о вас помнят и открывая новости, например, ВКонтакте, да, когда они заходят в ВКонтакт, а, они ищут взглядом и думают про вас, что же у вас там новенького, что вы там выложили или не выложили в этот раз, да, то есть когда они ждут от вас, от вас новостей, то есть это значит, что вы интересная личность. Ну пишут, что вот я это и хотел написать, да, то есть мы с вами в принципе понимаем одно и то же, что такое личный бренд, да? и наша задача личный бренд раскрутить, да? когда человек узнают. Чем наполнять страничку? Фотографиями своими личными, да, вот даже сейчас такое время года, лето, да, когда все цветет, все такое красивое кругом. Можно каждый день делать классные фотографии. Главное, целый день за компьютером не сидеть, да, выходить маленечко на улицу прогуляться, освежить голову и мысли и поработать над своим личным брендом. Да? Где-то встретились с друзьями, например, да? где-то пошли отдыхать там, на велосипеде, кататься. Все это нужно связывается с развитием своего личного бренда. То, есть, то же самое. Встретились с друзьями, да? выложили фотографию, не просто фотографию на стену выложили, да, а подписали каким-то образом. То есть вот сегодня была встреча с друзьями, обсудили там, планы на будущее, да, что-то такое. Пишите, связывайте. Можно, ну, не обязательно всегда да, связываться это с бизнесом. Вообще самые главные две темы, которые вы должны развивать, это семья и бизнес. То есть людям интересно наблюдать именно вот за этим. Кто-то там у вас женился, вы сами вышли замуж, там или женились, да. Кто-то у вас родился. Опять же, все это выкладываете, так чтобы это было красиво. Не надо выкладывать сразу несколько фотографий, вот кучу у вас там классных фотографий, да. Не надо их сразу выкладывать все. Одну фотографию плюс текст, одна фотография плюс текст на стене такая вот, вот например, запись. Решили на стене сделать, да? Одна фотография плюс текст. Потому что если у вас там будет даже две фотографии, они будут мелкие, это будет не так интересно смотреться, не так красиво. А Оно должно смотреться красиво, действительно привлекать внимание и быть интересным. То есть каждый день какие-то новости на свою страничку вы выкладываете. Поначалу людям они будут привыкать, за да, тем, что вы каждый день что-то выкладываете. Потом они будут уже ждать, чтобы... Вы что-то выложили, да, будут за вами таким образом следить, а потом будут у вас интересоваться, чем же ты таким занимаешься, да, что э, вот такая у тебя интересная, насыщенная жизнь. Но не думайте, да, что э, вы вот начнете выкладывать фотографии, писать э, какие-то тексты, да, и к вам сразу повалят люди толку. Нет, ни в коем разе такого, конечно, не случится. Потихоньку, помаленьку людям нужно сначала к этому привыкнуть, когда те, к тем... Что за вами будет наблюдать, да, это можно делать и на основной страничке, и на рабочих страничках, можно делать вообще разом на всех страничках, да, одно и то же. Вот, это требует действительно времени, то есть раскрутить личный бренд требует времени, но зато это работа на перспективу. Это делать надо, это не значит, что ладно, я пока не буду этим заниматься, я пока нету результатов, мне ничего выкладывать, да, берете, у команды какие-то новости, поздравления, пусть это будет даже не, ваши, не из вашей ветки, да, люди, те, кто вас читает об этом, не знают, но зато они будут видеть, что в вашей команде, в вашем проекте кого-то поздравляют, какие-то премии вручают, да, кого-то там с выигрышем, кого-то с премией, кого-то с квалификацией куда-то, да, там на поездку кто-то откуда-то приехал, кто-то съездил, да, кто-то звание открыл, кто-то на новый уровень вышел, все это выкладывайте у себя на стене, но не делайте репосты, то есть обычно делают так, такую большую ошибку, да, когда заходит кому-то на страничку своему спонсору, например, да, или к партнеру и нажимает «Мне нравится», рассказать друзьям, таким образом вы будете раскручивать личный бренд того человека, от которого вы репост делали, вы просто копируете, Фотографии себе сохраняете, которые там у человека, да, в этой записи, копируйте тот же самый текст. Никто не обидится, никто не поругается, никто не скажет, что у меня там своровал или скопировал, да. Вы можете даже у чужих, не, не только наша команда работает, да, в интернете. Вы можете брать абсолютно везде, у любых команд, да, все вот эти вот записи, которые вам нравятся, и выкладывать от своего имени. То есть мы все делимся друг с другом, никто никому ничего не запрещает копировать. И вашими записями, вашими успехами тоже будут люди делиться. На своей стене нужно выкладывать только позитив, только позитивную информацию, никаких там вообще негативных мыслей, да, поменьше политики, но только если как-то прикольно это обыграть и связать, опять же, с нашим бизнесом, да. И никакой лишней информации, ну, опять же, да, там про политику, Политика и церковь – это две вещи, которые, в принципе, не обсуждаются. да, Не должны быть у всех свои взгляды на это. И это мы ну, вне политики, поэтому как-то обходим стороной. Да. И не выкладывайте слишком длинные тексты. То есть длинная информация не должна быть в одном посте. У вас люди не любят много читать. Точнее, они не любят читать большие тексты. Это не очень интересно. Вот поэтому такие стараются коротенькие записи делать. Короткие, но интересные и емкие. Я уже начала об этом говорить, да, что такое личный бренд и как его развивать. Я уже сказала, что это пассивный метод рекрутинга, который будет работать на вас через некоторое время, то есть не так, чтобы сразу, да, это проявление вашей индивидуальности, то есть. Люди будут вас узнавать, и вы можете в каком-то стиле своем, да, писать, можете записывать даже видео. Это не значит, что только текст приветствуется и фотографии, да. Видео вообще классно если вы готовы уже к этому, да. Начинайте, даже вот просто нужно начать. <клубь> нужно начать это делать, и все. Уделяйте этому хотя бы 5-10 минут времени в день. Это немного, да, хотя бы одну-две записи в день делайте на своей страничке и у вас это войдет в привычку, таким образом личный бренд ваш будет раскручиваться. Не стесняйтесь, выделяйтесь, да, будьте яркими, отличайтесь от других, потому что именно это будет выделять вас из толпы, именно это будет привлекать внимание других людей к вам. Люди любят таких людей, да, люди не пойдут каким-то серым мышкам, можно так сказать, да, которых, ну, просто невидно, как они вас найдут. Они вас никак не найдут, да, если вы не будете выделяться. Выкладывайте свои фотографии, выкладывайте фотографии команды, да, событий из вашей жизни, из жизни команды, какие-то достижения, я это уже сказала, да, и сделайте акцент, акцент именно на свои мысли. Поначалу будет, возможно, сложно вообще придумать, что написать, да, о чем сказать. Я вообще не понимала сначала, о чем можно написать на своей стене, да, а потом это все как-то потихоньку, главное опять же начать, да, и потом вы уже будете понимать, что в принципе можно писать о чем угодно. В этом и прелесть личного бренда. Потому что люди будут приходить на вас как на личность. И вот мне понравилась эта картинка, да. Личный бренд – это когда тебя рекомендуют люди, которые даже никогда не были твоими клиентами. Вот это действительно раскрученный личный бренд. А, и такая вот фишка, да, она… Вы, возможно, если сидите в Инстаграме, да, то вы знаете, что там постоянно люди пользуются хэштегами. А сейчас… Хэштеги используются, хэштеги, теги, да, одно и то же, да, используются и ВКонтакте активно. Поэтому, когда вы выкладываете какую-то запись, какую-то, ну, делаете заметочку, да, там фотографию плюс текст, и в конце своей заметки пишите вот со значком решетки, то есть начинается с решетки, и Пишите какие-то теги, например, да, работа в интернете, бизнес в интернете, работа на дому и так далее. Да? Вот вас по этим тегам могут находить люди, которые, например, зашли в контакте в поисковик да, и набрали, они хотят найти, например, группу про работу, да? но они найдут не только группу, они найдут еще и ваш, вот эту, вашу запись, которую вы пометили вот этим тегом. Поэтому это тоже своеобразная реклама. И раскручиваем таким образом не только ваш личный бренд, но еще и нашу с вами команду «Энергия роста». Каждый раз, когда пишете какой-то пост, ставьте решетка и «Энергия роста» пишите. Таким образом, кстати, можно еще, если мы все будем ставить этот вот тег «Энергия роста», да, кстати, пишется слитно, теги всегда пишутся слитно, если даже несколько, несколько слов вы хотите написать, вы их слитно. Мы можем таким образом делиться, да, ну, делиться идеями, можно так сказать. Например, я вот такую вот выложила запись, да, что приглашаю сотрудничество в нашу бизнес-систему энергии роста и поставила тег энергия роста. Вы можете зайти в поисковик ВКонтакте, забить решетку, Энергия роста, и вы там увидите среди всех, кто написал этот тег и мой пост в том числе. И если я зайду, да, и вы такой тег у себя под постом оставили, я ваши записи увижу. То есть таким образом, когда нас будет много, люди будут сами нас находить. То есть мы раскручиваем таким образом не только личный бренд, но еще и нашу команду с вами. Поэтому договорились, да, пишем всегда энергия роста а потом все свои уже теги которые хотите да, на которые хотите привлечь людей далее что касается уже рекрутинга вконтакте да я говорила сейчас про личный бренд да, но я говорила что это на перспективу но никто не отменял обычный рекрутинг ручками так сказать да поэтому Людей мы также продолжаем набирать, вручную, можно так сказать, да, и делать это можно различными способами, можно делать через обычный поиск ВКонтакте, можно делать это по группам, по интересам, да, но я здесь покажу, как искать людей через определенные группы, где сидит наша с вами целевая аудитория. Например, я взяла одну целевую аудиторию, это, например, целевая аудитория родителей, да? мамочки в декрете, папочки в декрете, ну, те, у кого есть детки, в общем, да, и зашла, например, в группу детишки, дочки, сынишки, вы можете много таких групп найти, если ваша целевая аудитория, например, мужчины, вы можете какую-то мужскую группу найти, да, там про автомобили и так далее, и вам что нужно сделать? Найти список участников этой группы. Вот внизу вы видите, да, я в красный прямоугольник ввела. Находим. И перед вами выходит список всех людей. Вам нужно здесь отсеять тех, кто вам будет интересен, да, кого вы хотите приглашать. Мы выбираем обязательно по дате регистрации. Не по популярности там будет у вас по умолчанию стоять, а именно по дате регистрации. Потому что если вы выберете по популярности, это будут те люди, которые тоже, скорее всего, работают в интернете, развивают свои странички. Дальше выбираете город, страну, город, да, можете город не выбирать, как хотите. Возраст, с кем вам комфортно работать, пол, если вам без разницы, с кем работать, вы ставите любой пол. Обязательно ставим галочку с фотографией и сейчас на сайте, то есть это говорит о том, что... Вы увидите реальных людей, и вы увидите людей, которые бывают на сайте ВКонтакте. Вот, поэтому сужаем поиск таким образом, по критериям, да, и а, приглашаем людей в друзья. Но, как вы знаете, в ВКонтакте есть ограничения, это не более 49, не более 50, да, лимит. Человек можно в друзья добавить каждые 12 часов, но мы до лимита обычно не доходим, не надо доходить до лимита, да, не больше 49 человек приглашайте каждые 12 часов. То есть в сутки можно пригласить 100 человек. В нашем случае 98. Можете заходить каждому человеку на страничку. Можете не заходить, а сразу нажимать «Добавить друзья». Но не делать это слишком быстро. Если вы будете каждую секунду кликать «Добавить друзья», да, то вас будут просить ввести код с картинки, капчу да, так называемую. И это будет вам Просто вас напрягать может в каком-то смысле будет, да. Поэтому потихонечку можете сразу открыть в нескольких браузерах несколько своих рабочих страничек, а у вас их должно быть как минимум ну, где-то 4-5 штук, да, чтобы нормально рекрутировать тому, как лимиты, да, и больше 50 человек не пригласишь. И по очереди открывать сначала один браузер, там пригласить человека, потом другой браузер, там пригласить человека в третий, четвертый, пятый, да, потом опять вернуться к первому, к второму, третьему, четвертому, пятому и так далее, по кругу ходить, в общем. Вот таким образом приглашаем людей в друзья. Также можно работать еще лайками, это когда уже у вас более-менее раскрученный личный бренд, да, и... Ваша страничка таким образом оформлена, что она действительно будет интересна людям. И когда на вашей страничке есть какой-то пост, и он последний да, среди всех ваших записей, в котором говорится о вашем предложении, то есть вы лайками будете привлекать внимание людей на свою страничку, они будут заходить к вам на страничку, смотреть, кто вот такой, видеть ваш пост о... Нашем проекте и возможно, интересоваться. Посмотрите, как это делается. Заходите в какую-то группу популярную, да, в которой, ну, по идее, должна сидеть ваша целевая аудитория. Да, не просто там зашли в непонятную группу, а именно с вашей целевой аудиторией. Находите там пост, запись, да которыми поделилась уже много людей. Вот, например, здесь я показываю на, первом, на первой картинке слева, да, поделились, сколько там, 357 человек. Это значит, что когда они делятся этой записью, да, они нажали «Мне нравится!» рассказать друзьям. Эта запись появилась на стене у тех людей, кто ей поделился. Вы наводите мышкой на кнопочку «Поделиться», у вас выскакивает такое серое окошко «Показать список поделившихся». Да, вот на второй картинке справа. Вы нажимаете на кнопочку «Показать список поделившихся» и перед вами открывается вот такой список всех людей, которые поделились этой записью. То есть список тех людей, у которых на стене находится эта запись. Получается, что вы просто ходите по всем вот этим людям, Точнее, по людям даже ходить не надо, а просто по списку, да, и нажимаете ⁇ Мне нравится, ⁇ Мне нравится, ⁇ Мне нравится а, ⁇ Таким образом, а, какой эффект получается? Вы как будто бы зашли к каждому человеку на страничку, нашли его запись вот эту вот и поставили ⁇ Мне нравится ⁇ Человек у себя в новостях увидит, что кто-то там поставил ⁇ Мне нравится ⁇ да, в оповещениях он это увидит, посмотрит, кто вы такой. И если у вас на стене есть информация о нашем проекте, которая говорит, что обращайтесь за информацией в личку, например, да, или там э, пишите в комментариях, если вам интересно, да, люди будут к вам обращаться. То есть вот таким образом можете работать. Но тоже с этим не усердствуйте слишком. По-моему, такой лимит существует. Около 50 лайков за час можно поставить. Но и то до этого лимита не доходите. Примерно 20-30 лайков поставьте с каждой странички вот, и успокойтесь. Потом через некоторое время можете зайти еще раз какой-то найти пост, где много людей поделились, да, и тоже также походить, привлечь внимание на свою страничку. Опять же, когда у вас уже какой-то есть пост о проекте на вашей стене. Просто так ходить, ставить лайки, если ваша страничка не оформлена, да. Смысла нет. Какое смысл привлекать внимание к себе, когда у вас... Никакой информации на стене нету. Дальше. Мы с вами вот до этого говорили, что приглашаем людей в друзья. Да? Каким образом я тоже вам показала, как, какие критерии задавать, как сужать поиск. И а, некоторые из этих людей будут принимать ваши запросы, дружить. Да? И поэтому мы дальше с ними работаем. То есть работаем с теми, кто добавился в друзья. Пишем им первое сообщение, да, как это обычно и делается, в принципе. Сообщение пишите от себя. Я не даю здесь много шаблонов. да, Я вам просто вот примеры двух сообщений своих, которые я пишу, привела. да, А так вы придумываете свои, чтобы, во-первых, не блокировали, да, а во-вторых, чтобы это было индивидуально. И чтобы это было написано от души. И коротенький текст. И так, что это... вот Человек один и тот же шаблон получает 50 раз уже, да? А чтобы это от вас было лично? Акцент делаем на бизнес-систему, то есть мы зовем именно на бизнес-систему, мы не зовем там на работу, мы не зовем еще куда-то, да, мы зовем на бизнес-систему, которая подразумевает, что все готовое, то есть система, что это такое система, да, когда есть определенный алгоритм действий. И акцент делаем на отсутствие риска и отсутствие вложений. Это то, на что нужно просто сделать акцент. А какие у вас будут тексты первых сообщений, вы уже можете просто миллион их придумать. Да? Если не знаете, как написать или сомневаетесь в вашем предложении, кидайте примеры, что вы хотите применять да, в чате или своему спонсору. Просто спросите, так нормально будет, если я напишу, да? Вам помогут, может быть, подредактировать текст или скажут, что все хорошо, да, то есть таким образом. Вы тут работаете в команде, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, обращайтесь за помощью. То есть вот таким образом. Ну, я, например, пишу «Добрый день», по имени человека называю, рада знакомству, я сейчас нахожусь в поиске новых партнеров в свою команду в бизнес-системе «Энергия Роста», хочу вас пригласить, ознакомьтесь подробнее. То есть такое коротенькое сообщение, люди пишут «Да, нет», да, все просто. Ну, или... Там, например, Маша, привет, хочу пригласить вас в команду зарабатывать большие деньги, строить бизнес, нуля без наложения, без риска, доход высокий, растущий. Есть желание? Да, нет, опять же. Да? да, да, нет, нет, как говорится. Если человек говорит, а, ну вот в виде картинки можно еще отправлять, да, потому что если вы будете отправлять много вот таких вот сообщений в виде текста, ну, например, сразу 10 штук одновременно, да, вас могут заблокировать. Ваше сообщение просто люди не увидят, они уйдут в спам. А вот такие картинки, они не уходят в спам практически никогда. Можете сделать свою картинку да, и написать на ней текст того же первого сообщения, отправлять людям. И когда вам человек говорит «Да, мне интересно», вы можете работать с ним с несколькими способами. Каким образом даем информацию? То есть наша задача, когда человек сказал, да, мне интересно, хочу зарабатывать большие деньги, да, вам нужно дать информацию о проекте. Либо вы даете информацию в виде текста, либо в виде ссылочки на сайт. Да, это первый вариант. Ну, текст я вам привела примерный, да, здесь это не конечный текст, то есть здесь не пишется про компанию Replay ничего, это когда уже человек начинает, этот текст прочитает, он начинает спрашивать, а что за интернет-магазин? что там за продукция у вас, да, тогда я уже говорю, что у нас наш партнер компания с большим стажем, 50 лет на рынке, работает в 60 странах мира, компания миллиардер, говорю, что это компания FM, которая имеет все стандарты качества, вот, и там да, уже дальше диалог завязывается, да? Ну, первая вот информация вы сейчас видите на экране, то есть... Я говорю человеку о том, что нам нужно создать поток покупателей в интернет магазин компании-партнера, со всех покупок мы получаем процент. Товарооборот строится на личном потреблении, то есть мы сами пользуемся продуктом и приглашаем людей в систему делать то же самое. Продавать не надо, делать большие покупки не надо. У нас ходовая продукция, которая быстро заканчивается, продукция ежедневного спроса, личные гиены, косметики, аксессуары. Эту продукцию люди всегда будут брать, да, потому что мы все молимся к разнице, и нужно просто поменять обычный магазин на магазин партнера. Чем больше людей поменяет свой магазин, тем больше будет товарооборот и, соответственно, будет доход да, больше. В нашей системе командное построение, то есть все новички регистрируются в одну линию друг под друга. И как только вы приходите в систему новых партнеров, мы регистрируем уже под вас. Как приглашать, как этому мы всему обучаем. И в конце спрашиваю обязательно, интересна ли такая возможность заработка. Могу еще видео презентацию скинуть, чтобы картинка сложилась. Либо если вы работаете с сайтом, да, вот у вас есть личный сайт, вот вы видите его сейчас на экране, вы можете кидать коротенькое сообщение, что вот информацию можете посмотреть на сайте, если у вас там установлено видео, человек может посмотреть видео, да, и тоже в конце пишите, что как ознакомиться, напишите мне, мне интересно ваше мнение, да, вот так вот, например. Это первый вариант, как можно давать информацию о проекте. А второй вариант, мне он очень нравится, это давать информацию в виде собеседования. Я работаю, ну, можно сказать, 50 на 50, да, таким образом, то есть в виде собеседования, либо вот даю информацию, как текстом до этого сейчас показывал. Но после собеседования у меня больше регистрации, Поэтому мне он очень нравится. Смотрите, вы просто на коуч-центре, у нас есть коуч-центр, да, скачиваете примеры, вот эти шаблоны сообщений для собеседования, сохраняете себе на рабочем столе там где-нибудь, да, и каждый раз, когда вы общаетесь с человеком, просто копируете и вставляете новое сообщение. Либо если вы пользуетесь специальной программой, она называется Punto Switcher, очень удобная программа «Автозамен», в которой можно загрузить все вот эти вот ответы и нажатием одной кнопочки отправлять уже готовые сообщения. Ну, об этом я сейчас говорить не буду. Да, если вам интересно, будет захотеть такую программу установить, вы своему спонсору обратитесь, он вам поможет ее установить. То есть здесь собеседование, собеседовании идет диалог с человеком. У него возникают какие-то вопросы, вы о нем узнаете что за человек вообще, да, какой у него опыт работы, чем он вообще занимается, где он живет, как он общается с компьютером на «вы» или на «ты». Да? Подробненько, такими маленькими сообщениями друг с другом общаетесь. То есть, когда идет диалог, это хорошо. Вообще, конечно, лучше работают сообщения голосом, но не все новички могут... Голосом работает, согласитесь со мной, да? Это уже когда мы становимся лидерами, мы уже нам уже ничего не страшно, мы уже можем на любое возражение ответить, да? Тогда мы уже можем работать голосом. Но сейчас информация для всех, поэтому вот можно работать в виде собеседования, такие вот переписки. То есть здесь вы видите часть, да, переписки, то есть сначала я, если человек мне сказал, что да, мне интересно, что за работа, что за заработок, да, я говорю, что вам удобно сейчас пройти собеседование в виде переписки, если понадобится, мы с вами попозже созвонимся. Человек говорит, да, могу или нет, не могу, мы там, договариваемся на определенное время. Если он говорит, да, могу, я говорю, хорошо, давайте начнем. Ответьте, пожалуйста, несколько вопросов: сколько вам лет, откуда вы, как владеете компьютером, кратко. Человек пишет мне, потом я уже опять копирую новый шаблон, говорю, смотрите, мы развиваем крупный интернет-магазин, у нас огромная база клиентов по всей России и СНГ. Ваша работа создавать поток покупателей в этот магазин. Со всех покупок этих людей вы будете иметь определенный процент. И далее уже описываю, да, то есть. Опять же, небольшими такими э, текстами, да, и после каждого вот этого текста вопрос. Вы хотели бы попробовать, да, себя, вам вообще была бы интересна такая деятельность? Человек отвечает, ну, да, в принципе, интересно. Потом я уже пишу, что это Арифлейм, но это не тот Арифлейм, который вы знали раньше. Сейчас нам нужны не продавцы, нам нужны управленцы, да, нам нужны менеджеры, нам нужны директора магазинов. Вот, и... В шаблонах, в общем, все это есть, и вот мне нравится именно этот способ собеседования, поэтому вы можете тоже им работать. Ну и какие советы начинающим, да? Я уже говорила, не ждите, пока вы раскрутите свой личный бренд. Рекрутируйте ручками, руками, да, вот как я сейчас вам показывала, что это значит «руками». Создали странички, оформили их. Каждый день 5-10 мы выделяем личному бренду, но в то же время руками добавляем людей в друзья. Пишем им первые сообщения, тем, кто добавился. Да. Дальше переписка, собеседование, либо просто даем текстом информацию, либо ссылочку на сайт, да, либо видео какое-то. Вот. То есть это называется ручками. Не стесняемся брать информацию у спонсоров. Я об этом уже тоже говорила, еще раз повторюсь берите, да, но только не делайте репосты, копируйте фотографии, копируйте текст, пишите от своего имени, никто ругаться не будет, что ты у меня там скопировал, да. И, ну, новичков особенно бывает часто, да, вроде делаю, делаю, делаю, делаю, а результата не вижу, да. Не оглядывайтесь назад, просто рекрутируйте еще просто, вот еще один шаг, как говорится, да, надо сделать, и тогда результат точно будет. Самое главное – это не сдаваться. И обязательно нужно вести статистику. Если вы будете, как вот предыдущие, да, не глядывайте назад, просто рекрутируйте еще, но не вести статистику, то извините, если вы потом своему спонсору скажете, что что-то у меня ничего не получается, да, я рекрутирую, рекрутирую, рекрутирую, а у меня нет регистрации, у меня никто не регистрируется, никто ничего не хочет, да, и спонсор у вас спросит, а что ты сделал, да? какая у тебя статистика, сколько ты людей пригласил, сколько у тебя страничек, сколько ты сообщений написал, сколько информации отправил, да? то без статистики вам, спонсор, ничем помочь не может. Введите статистику, можете просто на листочке у себя писать, можете какой-то завести блокнот там на компьютере. Как вам удобно, так и делать. только введите эту статистику. И когда уже... У вас это все на руках. Есть статистика, да, можете со спонсором посоветоваться, с командой посоветоваться. Вот, что-то у меня не получается, да, вот я вот столько делаю, вот столько того-то делаю, столько того-то делаю, да, у меня что-то не идет. Или, может быть, что-то вы не так делаете, да, опять же, команда, спонсор вам в помощь. Ася спрашивает, если передавляем друзья, спрашивают, а мы знакомы, что ответить? Ну, так и, и так и пишем, что нет, мы не знакомы, просто вы мне понравились на фотографии, и наше сообщение, да, я хочу вас пригласить зарабатывать большие деньги, хочу пригласить вашу свою команду, бизнес-систему энергии роста, опять же раскручиваем наш проект, да, и вот как я показывала, да, первое сообщение. Раз вы не знакомы, человек так и пишет, нет, не знакомы, но просто мне понравится фотографии. Вы же, когда людей добавляете, вы же смотрите на его фотографию. Если он вам нравится, вы его добавите. Если вам человек не нравится, вы его не добавите, правильно? Если он там сидит с пивом и сигаретой в руках, да, разве будете его добавлять? Нет, конечно. Вот, поэтому так и пишем. Пишем как есть, никого не обманывая. да, как есть, так и пишите. А, ну и какие преимущества у личного бренда, да? Хочу сначала, в конце сказать, да, что опять же это работа на перспективу, то есть вы его именно развиваете, да, личный бренд, а развить личный бренд за один день, за два дня, за неделю нельзя, то есть это именно процесс им нужно заниматься, это надо делать, это сейчас работает. Сейчас говорю, очень много таких вот предложений о работе, да, и люди уже выбирают, с кем работать. Они смотрят на вас, если вы им нравитесь, они сами к вам будут обращаться. И в чем преимущество личного бренда, да, это свобода действий. Что хочу, то пишу, да, но, естественно, в рамках дозволенного. Чем хотите поделиться всеми своими мыслями, эмоциями, да. Вот у нас в жизни бывает столько происходит событий, впечатлений, да, а мы их храним там у себя в телефоне в виде фотографий, видеозаписей, видеозаписи, да, ну, и смотрим так время от времени, просто просматриваем сами с собой, можно так сказать, да. А это просто свою жизнь, можно сказать, выкладываете в интернет, да, а людям интересно наблюдать с другими людьми. Вот просто будьте собой, и люди к вам потянутся. Еще одно преимущество личного бренда – это создание доверительных отношений с вашей целевой аудиторией. То есть, когда человек видит, что а, то, что вы выкладываете, это происходит в жизни реального человека, в вашей жизни, да, это такое, ну, складывается такая, создается такая атмосфера открытости и искренности, да, что, опять же, к вам располагает. И что важно, да, здесь, когда вы раскручиваете личный бренд, здесь нет никакого навязывания. То есть если кого-то смущает, там, что вот я буду навязывать, если вообще у вас есть такие мысли, да, когда вы начинаете рекрутировать, что вот я буду навязывать, да, то лучше вообще с такими мыслями не садитесь рекрутировать. С такими мыслями садиться рекрутировать нельзя. Я не зря сегодня... Вначале показала свой заказ, да? когда я вместо 7 тысяч плачу 2000 тысячи да, за заказ. Когда у нас шампунь и гель для душа стоят 68 рублей, а в магазине 200 рублей. Да? Это мы разве называется навязывание? Вы просто должны человеку дать информацию о том, что он на таких простых вещах может зарабатывать. да. Он все равно будет мыться, он все равно будет своих детей мыть, да? он будет чистить зубы. При этом он будет ходить в какой-то магазин и делать товарооборот чужому дяде. А вы ему просто показываете возможность а, зарабатывать на таких простых вещах. Так, что-то тут писали. Ага. Приглашать, конечно, других можно, тут пишет в чате, да, можно я приглашу других. А, естественно, можете приглашать всех своих знакомых. Я вижу, что Сергей уже подключился, да, всему научит Зиму. Поэтому вопросы по, моему, по моей информации сегодняшней есть, у вас остались какие-то вопросы? Еще раз хочу подытожить, да, что... Только систематичные действия приводят к результату. Не бывает результата, если вы рекрутируете, хочу-не хочу, хочу-рекрутирую, хочу, хочу-не рекрутирую, сегодня у меня есть настроение, завтра у меня нет настроения. Ну, вот у нас есть такая поговорка, да? если вы делаете вид, что вы работаете, компания Reflame сделает, дел, делает вид, что она вам платит. Вот, поэтому не делайте вид, что вы работаете. А работайте, тогда компания будет вам платить. И рекрутинг должен быть э, минимум 6 дней в неделю, минимум 1 час в день. Это, я думаю, можно найти. Правильно? Таня спрашивает, ссылку на регистрацию надо под фото лично размещать. Если, например, ты... Э, Пишешь какой-то пост на стене, да, и этот пост именно про работу, то есть про наш проект, да, то можно разместить ссылку на регистрацию. Если ты пишешь, что мы сегодня встретились с девчонками, там, да, посидели в кафе, обсудили планы на будущее, и тут ссылка на регистрацию, это маленько будет не в тему, да, то есть... Вы людей так спугнете таким образом, потому что они будут видеть, что вы какую-то выгоду ищете да, здесь. И вы даже под такими обычными, можно сказать, событиями жизненными, как встречи с подружками, тут же впихиваете свою ссылку на регистрацию. Да. Во всем нужно знать меру. То есть вы выкладываете на своей страничке информацию и личного характера, да, то есть ваша жизнь, события из вашей жизни, поздравительные какие-то ролики, поздравления команды, поздравления там в виде фотографий команды, да, вот. И если и чередуйте, да, их таким образом, не так, чтобы только там про работу, про работу, про работу, им только как мы с девчонками встретились, да, там, ну, это я грубо говоря. Вот, ну, под постами, которые именно приглашают к сотрудничеству, да, можно ссылку кидать. Вот, посмотри, как это будет у тебя работать, может быть, лучше написать за информацией в личку, потому что некоторые могут уйти на эту форму регистрации, увидеть, что там Арифлейм, не разобраться и уйти. Я бы, ну, сделала так, что одну страничку я использую как Ставлю ссылку, да, другую страничку я не ставлю ссылку и посмотрела бы статистику, как это работает. Так, Ася спрашивает, сколько надо друзей, чтобы уже приглашать на работу. Ты имеешь в виду, я правильно поняла, что ты имеешь в виду, сколько должно быть на страничке рабочих друзей, чтобы ты могла разместить пост у себя о работе. да? Это ты имеешь в виду? Если, так, ага, да, лучше это начинать делать, когда у тебя на страничке от 200-300 друзей. Если у тебя на страничке 20, 50 или 100 человек, лучше не писать про работу. Когда уже 200, 300, 400 человек, да, ну с 300 примерно начинайте, а так до этого просто приглашать людей, друзья, но у вас страничка будет наполнена не предложениями о работе, а именно... Событиями из вашей жизни, поздравлениями нашей команды, да, какие-то, ну, яркие события, да, вот это вот должно быть. Если не добавляются в друзья, значит, что-то со страничкой не так, значит, как-то не так оформлено. Если что-то не получается, то кидай прям в чат в скайпе, да, наш самый активный чат, где мы все сидим, кидай свою страничку и спрашивая, что не так у меня, как страничка оформлена, да? подскажите, что мне нужно исправить, что добавить, что убрать. Вот. Потому что причина только в этом, что страничка как-то не так оформлена. Хорошо. Так, ну у меня на сегодня это вся информация. Надеюсь, что была полезной вам. Развиваем личный бренд, и не только личный бренд, да, но и э, развиваем также наш проект. Не забывайте ставить тег э, «решетка», «энергия роста», «без пробелов». А, так мы будем видеть, как мы работаем с вами. Ну все. Если вопросов больше нет, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Еще раз вам поставлю видеоролик про акцию, которую тоже скину сегодня в чатах, да, и вы сможете им пользоваться. Хорошо? Все, спасибо, пока-пока.